Друзья, хочу показать вам наш новый электролизный теплогенератор Thermo-S120. Теплогенератор предназначен для отопления бытовых либо небольших промышленных помещений с общей площадью до 100 квадратных метров и со стандартной высотой потолков до 3 метров. Конструкция теплогенератора двухконтурная электролизного типа. Основной теплогенерирующий контур заполняется технической жидкостью на стадии производства, которая не обслуживается и не меняется. Второй же контур заполняется пользователем любым видом теплоносителя, передающим тепловую энергию в радиатор отопления. Электролизный теплогенератор не имеет ничего общего с процессом генерации водорода или же гремучего газа, а используемый в системе электролизер перерабатывает электрическую энергию напрямую в тепло, минуя процесс выработки газов. Друзья, хочу немного больше представить вам информации о теплогенераторе Термос-120. В первую очередь хотел бы заострить внимание на вот этой раме. Она не является частью теплогенератора. Это временная опора для настройки и проведения тестов. А сам корпус теплогенератора имеет опорные ноги для размещения и базирования собственного корпуса на полу. Алюминиевый радиатор, который размещен в задней части корпуса теплогенератора, он находится здесь временно. Мы используем его исключительно для проведения тестов, для того, чтобы понять, насколько эффективно и быстро нагревается вторичный контур. А для подключения теплогенератора к уже существующей системе отопления в вашем доме существует вывод нагретого теплоносителя и обратка. Теплогенератор имеет два циркуляционных насоса и два расширительных бака с объемом 2 литра и 8 литров соответственно. А теперь немного об органах управления теплогенератором Термо-120 и о принципе контроля и управления процессом нагрева. Нажимая кнопку «Вверх» или «Вниз» мы устанавливаем ограничение максимального давления технической жидкости внутри электролизера, тем самым мы устанавливаем ограничение потребляемой мощности относительно внутреннего давления в системе. А также алгоритм работы теплогенератора может быть основан на предустановленных параметрах пользователям по максимальной температуре теплоносителя в системе отопления. Диапазон установочных значений по максимальной температуре теплоносителя очень большой, от 0 градусов до 95. Ограничение потребляемой мощности устройства осуществляется программным путем. В фазовом режиме или в импульсном.